Но проблема у таких пейзажей, как пейзаж Ивазовского как правило, это то, что если не тонущий корабль, то там смотреть не на что. Хотя идея волны, вот этой прозрачной волны у Айвазовского, конечно, безупречно изобретена им. И, конечно...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 Игривые способы исполнения, абстрактные немножко способы исполнения. И, конечно же, у него несколько другой язык, хотя он может приближаться максимально и к натуралистичному языку. И даже, честно говоря, вот тематику Айвазовского немножко мастихин тоже может справиться с ней.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 что э, я постараюсь вам показать, как можно э, просто подойти к холсту и калякать. То есть, что-то что внятное, будучи при этом не сильно мобилизованным к, к исполнению задачи. Единственное, что вам понадобится, конечно же, это некий набор э, фотоматериала. Фотоматериал может быть у вас э, в этом...